Вот такой я обормот, потрастил себе живот. А теперь надо убрать. Буду кубики искать. Короче, живот меряют как? Меряют э, метром, потом проходит время, они меряют, поднимают живот и говорят, смотри, как я похудел. Мы так делать не будем. Мы сделаем так. Я сначала его уберу полностью. Сколько я смогу. Так, 90... 90, смотри. Нет, 93. А потом 60 и 90. 93, да, 93. 93. На вдохе. Так, и. Мы сейчас сделаем. Это мы искали метр, с Валерой не нашли, не нашли рулет. Как Заправский строитель. О! Теперь не дышите. Сейчас я.. Ах, красавчик какой. 103. 90, 103. Видишь, как? 90, 3, 103. 93, 103. Вот. И сейчас мы взвесимся. Еще я взвешусь. Так. 92. 92,6. 92,6. Вот. Теперь я буду... Смотрите, это начало моего эксперимента. Так, сейчас, держи. Я сейчас клятву торжественно проносу убрать живот, потому что он накопился. Этому способствовали стрессы некоторые. Ну, я чищусь раз в полгода. Последний раз чистился весной и осенью я чищусь. Вот осенью я почистился, а потом какое-то время я был очень красивый. Вот. А потом э, начались эти праздники, Новый год, день рождения, мое, твое, и вот постоянно-постоянно. А потом начались стрессовые какие-то стрессы, когда началось, там все э, с ума посходили. И... Короче, я запустил себя. Я запустил себя, я понял, что я запустил, когда я начал уставать. Когда утром просыпаешься, и надо куда-то идти. Вот на гимнастику сходил, пришел и спать лег опять. Угу. То есть устаешь от того, что отдыхаешь. Но когда ты, ты уже отдыхаешь, это все капец, надо что-то начинать делать. Вот. И я поэтому замерил параметры. И сейчас мы будем убирать живот. Кто хочет убирать живот вместе со мной, в группу присоединяйтесь, будем это делать вместе. Как я это буду делать, сейчас покажу. Все, видно меня? Короче, мы набрали воды по какой-то нанотехнологии вон с того из-под фильтра вода. Дальше. Это будет мой обед. Обед. Вернее, это будет и обед, и завтра и ужин. Делается это вот так. Высыпаем туда это. Хорошо. Что это не наркотик? Это самое драгоценное, Кружили. что здесь. Закручиваем. Я покажу пока. И показываю, это секрет. Вот. Короче, завтрак, обед и ужин, у меня будет вот такой коктейль. Ну, у меня там есть еще какая-то еда, но вся она в вот этих космическая, в капсулах. Вот. Это все питание у меня есть для клеток для организма. А другое питание я не ем. И так 4 дня. То есть исключено все остальное, вот только коктейль, вот и это. И коктейль этот выпивает. Ну там э, коктейль содержит все самое необходимое для организма, я так думаю. Очень вкусно. Не всем оно нравится, конечно, но туда можно добавлять... Вот. Ипью все. Ну, Во-первых, что не тратишь время на магазин, на приготовление, на все. Это все, знаешь, как возишь с собой всегда. Хоп, взял, поел утром, в обед, вечером. Ну и энергия должна прибавиться. Пока что первый день это еще не чувствуешь. Вот. Это не голод, это очищение желудка при помощи глины, которая все абсорбирует и выводит. А потом я еще хочу сделать первый раз в жизни дюбаш много читал, много видел об этом, но вот сейчас, когда мои друзья сделали и увидел, какие у них результаты, я уже пришел мысленно к этому э, осознанию того, что я смогу это сделать и что мне надо это начинать пробовать делать. Ну и тут печень надо что-то желчное почистить, короче. Они там добывали эти камни, люди ходят какие-то Дальние дали копают землю и какие-то рубины добывают, а они показали прямо, били, как билирубиновые камни, они показали, какие красивые камни. Короче, можем будем добывать э, полезные ископаемые в себе. Все, начинаем.